андрей Андрей, скажите есть код от чувства вины вот смотрите хороший вопрос кстати когда человеку плохо и он начинает ощущать себя плохо его мучает вина его мучает ненависть по отношению к другому человеку его мучает что-либо беспокойство и так далее я рекомендую в этот момент человеку Избавиться от таких состояний, сделать это несложно, каким образом? Сегодня я бы хотел вам рассказать о том, что называю я медитацией. Очень часто люди не понимают, что это такое, а я могу сказать, что это у, уникальный инструмент, который помогает наказать обидчика, и который помогает справиться с негативными состояниями, которые возникают у вас и так далее. Дело в том, что когда человек сидит с полузакрытыми глазами, еще раз хочу сказать вам, не с открытыми и не с закрытыми, а с полузакрытыми глазами, в расслабленном состоянии, организм приходит в состояние, э... Спокойствие. Это и психоэмоциональное спокойствие, и гормональное спокойствие. Ну, одним словом, мы так устроены, что если у нас глаза закрыты, организм переходит в состояние успокоения. Если при этом они еще и полуоткрыты, то это влияет еще и на внешний мир, на нашу, на нашу психику и так далее. В этом состоянии, если сесть и начать думать о чем-то плохом, думать о том что вас мучает совесть что вы неправильно поступили там или еще что-то сделали в случае если вы думаете там кто-то вам должен деньги кто-то вас обидел вы готовы кому-то отомстить в этот момент с закрытыми глазами постарайтесь расслабить свое тело и постарайтесь об этом думать думайте об этом как будто это с вами происходит переживайте в этот момент сидите долго, хотя бы 10-15-30 минут, и вот что произойдет. Те люди, которые вас ненавидят, те люди, о которых вы думаете, они в этот момент получат по попе. То есть у них произойдут нехорошие события. Вы за счет такой медитации освободите психическую энергию, которая накапливается в вашей душе и в вашем сердце, и она пойдет от вас в Другую сторону. Точно так же произойдет случай, если вас мучает совесть. Это и будет элементом вашего раскаяния. Придут новые мысли, когда освободится все это. Хочу вам сказать, что те медитации, когда человек с полузакрытыми глазами старается. Почувствовать радость, почувствовать любовь, почувствовать еще что-то, выполнять не нужно, так как вы уничтожаете чувство любви, будете вместо спокойствия получать раздражение, будете более раздражительным, если будете ощущать любовь в этот момент, будете злиться на окружающих людей и так далее. Такая медитация, она предназначена для того, чтобы аннулировать или полностью уничтожить вот такие деструктивные элементы. В случае, если вас муж раздражает или жена, вас беспокоит там ребенок, у вас есть переживания по поводу войны, занимайтесь такими медитациями, делайте это в первой половине дня. И второе, покаяться. То есть в случае, если у человека вина есть, у него вина, он должен покаяться. То есть он должен себя покорить накорители как это называется то есть он должен сам себе сказать вот ты это сделал больше не буду ай-яй-яй как тебе не стыдно таким образом чувство вины будет полностью устранено можно покаяться еще и сказав об этом человеку и написав ему письмо если связи нет то можно с ним виртуально поговорить представляя его перед собой